Любовь и изобилие. Закройте глаза. Сделайте несколько глубоких вдохов. Позвольте всему телу все больше, больше расслабиться. Разрешите мыслям, что приходят в вашу голову, снова уйти. Представьте, что легкий ветерок сдувает ваши мысли, как листья с деревьев. Несет их в реку. Река уносит ваши мысли далеко. Веков. Представьте себе, что над вашей головой находится красивый целебный свет И что этот свет освещает ваше сознание сквозь все заботы прошедшего дня Свет мягко смывает все заботы с вашего лица Позвольте себе расслабиться, отпустить все мысли и заботы, как будто вы стоите под теплым душем Разрешите вашему разуму стать более светлым Осознанно расслабьте шею, руки, туловище и ноги. Почувствуйте глубокую релаксацию во всем вашем теле. Представьте, что вы идете босиком по пляжу, по прекрасному теплому песку, и горячие солнечные лучи освещают ваши щеки. В то же время вы слышите его и шум прибоя, и дуновение ветерка. Природа не делает разницы между отдавать и брать. Это происходит естественно из-за изобилия в природе. У вас доброе сердце, вы любите людей. Вы умеете чувствовать людей. Иногда вы забираете их энергию. Если человек чувствует себя плохо, то вы чувствуете себя также плохо. Если кто-то чувствует себя счастливым, вы тоже чувствуете себя счастливым. Вы хотите сделать кого-то счастливым, вы хотите дать тепло своего сердца. В то же время вы отдаете слишком много себя. Вы, вероятно, делали это очень много раз. Возможно, вы отдавали себя другому человеку, который ничего не давал взамен. Возможно. Вы даже думали, что чем больше любви вы отдадите, тем больше любви вы получите назад. Это, конечно, прекрасные намерения. Но сейчас вы можете вспомнить, что теперь вы можете открыть себя для получения. Вы получите любовь и поддержку вселенной. Знаете, что понятия отдавать и получать должны быть сбалансированы. Возможно, вы слишком много отдавали себе работе, или друзьям, или семье. Вы не просили ничего взамен. Может, вы просто не думаете о себе и собственных потребностях, и о ваших желаниях. Глубокно внутри вы знаете, что это выводит вас из равновесия. Со временем вы почувствуете стресс и усталость. Позвольте себе прекратить ожидать одобрения от других людей. Вместо этого одобрите сами себя. Получите одобрение от самого себя. Не старайтесь изо всех сил понравиться другим людям. Вам не нужно никому ничего доказывать. Когда вы даете свое тепло другим, нужно делать от своего наполненного любовью сердца. Также вы получите такую же энергию обратно. Здесь работает закон причины и следствия. Вы получаете то, что вы даете, Когда вы посылаете бредовую зависимую энергию, из-за недостатка любви к себе, вы получаете такую же энергию назад. Когда у вас есть настоящий, Безусловное желание помочь ближнему из-за изобилия вас и самих, когда вы не беспокоитесь о получении чего-то взамен, вы а знаете, вы получаете такую же нырку обратно. Находится место для изобилия и чистоты отношений между людьми. Вы всегда можете контролировать свои чувства, когда вы даете – но вы не можете сделать это за других, поэтому давайте всегда безусловно. И тогда Вселенная даст вам то, что вы никогда не могли бы себе представить даже самых красивых снов. Да, можно оповестить Вселенную о своих желаниях. Да, получать – это прекрасно. Подумайте сейчас об этом. Что бы вы хотели иметь в своей жизни? Что бы вы хотели получить? Почувствуйте это желание что-то большое или маленькое, любовь, счастье, здоровье, деньги, возможность, мечту почувствовать это. Прислушайтесь к себе. Как бы вы чувствовали себя сейчас, если бы ваше желание уже сбылось? Вселенная хочет, чтобы ваши желания и мечты сбывались. Она хочет, чтобы вы были счастливы. Ваши желания должны исполняться. Прочувствуйте ваше присутствие, ваше желание здесь и сейчас. Насладитесь этой минутой. Переживайте эту радость здесь и сейчас. Единственная причина, по которой вы до сих пор не имеете желаемого, это то, что вы не позволяете себе взять. Именно сейчас это меняется в вас. Вы открываете свои каналы в мыслях, в своем сердце, чтобы научиться получать. Вы удаляете блоки, которые не давали вам получать дары Вселенной. Пути были закрыты, потому что вы этого не поспали. Но сейчас ваши действия, ваши чувства открывают вам пути получения, пути принятия. Если у вас появляются необоснованные страхи или негативные мысли, думайте о том, что вы имеете право брать. Вы достойны этого. Продолжайте укреплять все это чувство. Позвольте этому стать нормой. Убирайте все блоки в виде страхов, боли, преград из прошлого. Освобождайте место для счастья. Станьте магнитом для счастья. Возвращайтесь снова и снова к этой медитации до тех пор, пока ваши новые мысли и желания не укрепятся в вас основательно. Это должно стать привычкой. Вы достойны счастья. Вы магнит для счастья. Не забывайте об этом. Не отступайте. Не давайте возможности ни злости, ни печали, ни страха, не сожалению, руководить вами вашей жизнью. Ваше подсознание знает совершенно точно, что вам надо. Попросите его открыться. Попросите его убрать боль с прошлого. Оно подскажет вам то, что вы должны вызнать, и то, что вы должны делать, чтобы получить изобилие в вашу жизнь вы получите ответы на все свои вопросы. Ваши блоги находятся только в ваших мыслях. Поменяйте свои мысли, особенно подсознательные. Постройте себе свою новую жизнь. Жизнь, полную счастья, материальной независимости, изобилия и наполненную любовью. Жизнь, в которой много, но много любви.